Как приготовить кашу из семян льна правильно? Нужно правильно выбрать семена льна для льняной каши. Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачков. А я врач, фитотерапевт, диетолог, нутропат Борис Скачков. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах.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 Многие говорят измельченные семена льна. Да, они есть. По цвету, видите, от разных производителей. Примерно по чайной ложке в каждой посуде. Здесь настаиваются холодным способом семена льна. Я их поставил вместе с огнем. И уже немножко они, мутность вода приобрела. То есть извлечение идет. Ну и что мне нужно будет для контроля? Жидкость с характерным запахом бесцветная. Жидкость с характерным запахом желто-коричневого цвета ну, и обычная пищевая сода когда вода закипит я залью измельченные семена льна и проверю производителей семена льна, а все ли они сделали правильно производителя этого я знаю как он готовил семена льна, я знаю а вот как готовил этот производитель свои семена льна, я не знаю и мы сейчас это с вами увидим ну вода практически у нас закипает по всей видимости, нам понадобится, возможно понадобится, полоски пробаланс, чтобы определить pH раствора. Я буду искать в семенах на кислоту. Это слабая кислота и, возможно, мы ее даже таким простым способом сможем найти. Ну вот чайник у меня закипает. Я свежеприготовленный, свежескипяченой, очищенной водой заливаю оба источника. Что мы видим, процесс идет и э, сразу могу заметить, что здесь толщина несколько тоньше, несколько меньше слой, поднявшись семян ляну, попробую проверить их лакмусовой бумажкой. Замечу практически одинаково. Не буду брать горячие стаканы в руки. Но практически цвет изменился. То есть кислоты я пока здесь по цвету не вижу. PH раствора показывает практически нейтральную. Поэтому здесь пока ничего не могу сказать о качестве семян льна. Попробую более грубое определение провести. Возьму обычную пищевую соду небольшое количество в каждую емкость. Если вы заметили, пошло активное выделение газа на поверхности. То есть здесь кислота была другой ложкой, чтобы не нарушать эксперимент. я бы сказал и здесь пузырьков достаточно много то есть здесь кислота была я понимаю что производители поступили примерно одинаково но э если посмотреть на толщину слоя здесь он после размешивания увеличился интересное событие конечно э ну открою вам карты ну, попробую проверить еще э коричневой жидкостью тут я точно знаю посинение не будет это йод. И он ищет у нас крахмал. Немножко получилось многовато. Но... Не хочет такое количество йода растворяться в этой смеси. Но... Ожидаемое посинение растворов не наблюдается в обоих случаях. Перемешал, постоим, посмотрим, что же будет дальше. Семенально поднимаются и визуально видно примерно на сантиметр здесь слой толще. Да, здесь нет крахмала, но здесь, по всей видимости, другой загуститель, который увеличивает объем. Этого производителя я знаю. Я лично перед видео измельчил семена льна, которые находится вот здесь. Ну, на всякий случай бросим и сюда соду. Посмотрим. Может быть, что-то не так. Но нет реакции нет сода растворилась пузырек один был внутри воздух был внутри соды он вышел и все реакции больше нет здесь же пузырьки все еще сохраняются ну и тут они были визуально сразу шло образование пузырьков слой толстый мы видим чем отличаются два способа приготовления так по практически ничем Семена льна просто были измельчены в обоих случаях. Но здесь был еще добавлен какой-то ингредиент. Для того чтобы увеличить густоту каши. Которая получится в этом случае. Но! Это не самый лучший вариант приготовления шрота или клетчатки из семян льна. В данном случае скорее всего что кислота синильная была. И реакция с пищевой содой произошла количество конечно небольшое от одного стакана вам плохо не будет но если вы будете использовать неправильно приготовленную кашу из семян ля то ваше здоровье будет страдать сильная кислота это яд общий тавитого действия которая блокирует кислородный путь обмена в организме а это обмен веществ в здоровых клетках онкоклеткам синильная кислота не нужна она им абсолютно никак не навредит в энергообеспечении онкоклетки напомню Берут в безкислородных условиях из молекулы глюкозы две молекулы АТФ. И дальше образовавшуюся молочную кислоту токсина усталости отпускают в кровь. И берут следующую молекулу глюкозы. И синильная кислота в данном случае не помеха. Иными словами, чтобы приготовить кашу из семян льна в домашних условиях, ищите правильного производителя, который думал о вашем здоровье и удалил